Как заявила пресс-секретарь белорусского Минобороны Наталья Гаврусик, комментируя по просьбе агентства сообщения в телеграм-каналах о массовой рассылке повесток военно обязанным, подготовка военно обученного резерва на военных сборах, непрерывный процесс, военно постоянно призываются на сборы разной продолжительности в течение года. Она также подчеркнула, что получение повестки не обязательно означает призыв на сборы. Накануне некоторые телеграм-каналы сообщили, что в Витебской области Беларуси военкоматы оповещают военно о сборах. Они должны явиться в пункты сбора 10 августа, то есть на следующий день после голосования на президентских выборах.